Здравствуйте, Леонид. Ну, здравствуйте, Диана. Во-первых, хочу спросить. Do you speak English? A little. Very good. Not very good. Uh, if you speak with me slowly, I uh, will try to understand. Вау, это не Ну, собственно говоря, весь английский, который я знаю. <laughs> а вы только английский знаете или еще какой-то Нет, на, на этом уровне я знаю немецкий, итальянский, испанский, на этом уровне. Я называю это знание языка ресторанно-гостиничным вот. или, или драйвовым. Но в смысле, когда едешь и выключился навигатор, если ты за рулем за границей, то, естественно, я как-то... А поскольку я всю жизнь, если вы помните, я очень много увлекался пантомимой, mm -hmm. вот, и поэтому все, кто хорошо знали язык, все равно отдыхали, я на пальцах объяснял, что мы имеем в виду, и меня понимали через секунды. Поэтому я такой отдельный персонаж. Мне мое желание кому-то что-то объяснить, оно для меня важнее знание языка. Ну, я относительно шучу, потому что, безусловно, я Прожил большую часть жизни в тех обстоятельствах, когда язык, даже если он и был, если ты закончил специальную школу, там английскую, французскую, вот, то он был мертвым, потому что его негде было использовать. Но, скажем так, последние 30 лет наступило время, когда человек, говорящий только по-русски или, скажем, говорящий на каком-то из языков бывшего СССР, он человек похож на заключенного. Простите, можно вас на одну минуту? А мы не берем. А я и не предлагаю. Ну, потому что, выезжая в другую страну, ты становишься глухонемым, тебе становится э, некомфортно. Вот, потому что самое главное удовольствие – это понимать, и чтобы тебя понимали. И язык, я считаю, это один из основных инструментов для самореализации. Вот, э, с точки зрения профессии, который занимаюсь много лет. многие мои коллеги хотели покорить Голливуд, вот. и мы их прекрасно знаем. но в первую очередь мой ближайший друг Вова Машков, вот он очень много лет, но так он такой очень трудоспособный, упрямый, вот. и... но все равно он знает язык на том уровне, на котором его понимают и он понимает. Но во всех фильмах он может играть только русских, которые говорят со своеобразным акцентом я ну, два года назад есть такой режиссер евгений пашкевич э, в латвии но ну, он такого уровня он классик э, латвийского кино учился он в россии в свое время он приблизительно моего возраста даже постарше ну вот он уже несколько фильмов делал которые э, выбраны и участвовали в оскаровских номинациях и вот в последней картине я у него снялся и первая проблема которая у нас возникла у меня там достаточно большая роль с большим количеством текста и идея была чтобы я играл на английском языке потому что в общем я там был единственный российский актер Английский у меня, ну как, я вызубрить могу, но я никогда его не сделаю своим, и я никогда не смогу быть свободным в нем. То есть, если я буду все время думать только о том, чтобы правильно говорить, то я не смогу не сыграть, не, ни... ну то есть э, скованность будет, ни, несмотря на опыт, несмотря на там, способности, талант и так далее, так далее. Мишка, может, нафиг эту Америку? Ну, ну, ну че я поеду, и че я заработаю? Вот. И все-таки мы пришли к выводу, что для того, чтобы он же меня выбрал не потому, что я могу или не могу по-английски, я ему нужен был типажно, типажно как актер. Поэтому все равно пришли к выводу, что я буду играть по-русски. Вот, и я уже видел сейчас, вот, по-моему, осень должна быть премьера. Он два года собирал это кино. Вот, и он нашел человека с моим тембром, ну, чтобы это органично было. Но в идеале, э, говорящим по-английски, то есть будет как в старые времена, такая роль будет озвученная. Но вообще я считаю, что э, международный язык, безусловно, английский. То есть, где бы ты ни оказался, в любой точке земного шара, даже если там, как в России, плохо учат языки, то все равно ты найдешь человека, который говорит по-английски. Куда будем ехать, мадам? Sorry. Это, как правило, хорошего тона. Это как уровень культуры и воспитания. ILS. Your bilingual future